Всем доброй ночи. Хочу вам подарить еще один сильный ритуал на быстрые деньги. Это подходит людям, которые сами себе начальники и хозяева, то есть людям, которые торгуют, людям, чья зарплата зависит от процентов продаж. Людям, которые занимаются, может быть, репетиторством. Одним словом, тем людям, которые работают на себя. Кроме всего прочего, этот ритуал подходит еще и для людей, у которых есть кафе, рестораны. Как нужно провести? Зажигая каждый раз, то есть по очереди свечу, заговор. Как это делать, я вас научу, естественно, объясню, покажу и прочитаю. Но после того, как вы начитали семь раз, ждете, пока свечи догорят, ну да, до таких вот огарков, тушите их гасителем или пальцами. Сдувать нельзя свечи. Собирайте воедино. Можно Значит, собрать и скатать вот такой шарик и хранить. Или на рабочем месте, или дома, если вы дома занимаетесь делами. У вас начнется поток денег, поток продаж много. Как только этот поток чуть-чуть уменьшится, значит, этот шарик уносите, оставляйте под любым деревом 7 монет, кидаете и говорите уплочено. И через некоторое время, то есть желательно в этот же день, снова повторяйте. Если не повторите, можете делать другие ритуалы. Это не говорит о том, что у вас деньги там закончатся или больше не придут. Нет, они могут идти и дальше. Это говорит о том, что этот ритуал рассчитан на то, чтобы резко, быстро пришли деньги. Быстрая продажа, быстрое там еще что-нибудь. То есть она сразу открывает дорогу к деньгам. Могут вернуть вам долги, старые долги. Многие так пишут, что вообще неожиданно начали возвращать долги. Одним словом, из разных источников к вам в жизнь придут деньги. Мои зрители, которые следят за каналом, которые делают мои работы да, и так далее, они очень грамотны не только в магии, то есть той магии, бытовой магии, которая дана, всем людям, которые можно делать каждому человеку, естественно, узнавая у знающих людей, да, увидеть. Но кроме всего прочего, они грамотны еще и э, в этнологии стали. То есть вот смотрите, очень много слов, очень много э, языковых таких э, особенностей, тонкостей, очень много древних терминов, которые мало кто знает, знают мои зрители. Например, слово «атрушан». Атрушан Я объяснила про «атрушан», можете набрать «атрушан» в гугле, и выходят все мои ритуалы, все мои разговоры про «атрушан». Так вот, «атрушан» – это жертвенник богов, жертвен, жертвенник огня. Это слово очень древнее выражения, и это слово было у армян, языческое время, да, огнепоклонство, и у персов. Так вот, слово «атрушан», да и вообще любой ритуал, где используется это понятие «атрушан», это говорит о силе огня о обращении к огню. И силой огня мы знаем прекрасно, что огонь – это самая мощная энергия Вселенной. Солнце есть огонь. В некоторых культурах считается, что от великих богов исходит огонь, то есть энергия, энергетическое поле. И потому огонь, знаете как, вода есть... На планете Земля есть в атмосфере Земли, дальше воды нет, но есть огонь. Огонь есть вне нашей цивилизации. Огонь это звезды, огонь это планеты, некоторые, которые окружены огненными кольцами и прочее, прочее. То есть вот огня как энергии больше в мироздании. Именно эта сила, она мощнее всего и быстрее всего понимает и помогает. Смотрите, не во всех ритуалах, естественно, есть вода, не во всех ритуалах есть, ритуалах есть благовония, то есть это стихия воздуха, да, мы питаем воздух, атмосферу. Не во всех ритуалах есть земля, но во всех ритуалах практически есть огонь, свечи или просто источник огня или именно свечи восковые во всех ритуалах практически есть огонь, присутствует огонь, под, которая питает эти духи, вызываемые нами. Итак, семь свечей восковых. Э, любое время, здесь луна не имеет значения. Еще раз объясняю, откройте, посмотрите, луна в магии, мою лекцию. Там я объясняю, почему, когда нужно... Смотреть на Луну и когда нужно обращать внимание на Луну. Если я не сказала, спрашивать по новой не нужно. Значит, не иметь значения Луна. Я даю такие ритуалы, они уникальны. Их можно делать в любое время. Если принципиальная Луна должна быть убыльная или растущая, я вам скажу. Но если не принципиально, это означает только одно: что деньги нам нужны всегда. Мы не можем ждать и зависеть от лунного цикла. Да? Защита нам нужна сиюминутно, если нам нужна защита от чего-то. Мы не можем ждать полмесяца, чтобы читать защиту. Поэтому я вам объясняю, что я стараюсь подогнать под обычного человека э, всю эту, эту процедуру, вот эту ритуальную часть, добавить туда ключи, добавить туда силы духов и прочее, для того, чтобы у человека получилось... Получается тогда, когда дает знающий человек, который знает ключи, который знает слова, сильные слова или выражения, или связку слов, которые приводят к результату и так далее. То есть у обычного человека хватит сил провести этот ритуал и получить результат по той причине, что вам даны уже это все дано. С ключами, с словами сил, силы, и так далее, и так далее. Итак. Вначале, зажигая свечу, мы э, читаем, потом шесть раз читаем просто при зажженных свечах. Вы сейчас поймете, как и каким образом. Начнем. Фортуна Матушка шла, и семь отрушанов нашла. Атрушаны зажигала, слова великие сказала. Святой огонь благословила, Кто те слова знает и за ней повторяет, Тот деньги себе в кошель получает. Зажигаем первую ключу и говорим. С первым атрушаном Деньга зарождается. Со вторым Атрушаном удача силы набирается. С третьим Атрушаном деньги в кошельке моем собираются. С четвертым Атрушаным мои сундуки деньгами наполняются. С пятым Атрушаном мои закрома от золота и серебра. Ломятся. Шестым отрушаном Удача ко мне лепится, прилепится, извиняюсь, и деньги в меня вцепятся. Седьмым отрушаном Зажгу. Седьмым отрушаном Сила денежная судачи ко мне селится. И сказанное в тот же час, в тот, тот час же исполнится. Семь отрушанов святого огня. Пусть деньги немедленно ходят меня. Не я сказала, а фортуна приказала. Заклято. Если нет у вас, ну, то есть таких длинных каминных спичек, то зажигайте свечами. Можете одну свечу просто взять в руки, зажечь все эту свечу, потушить и убрать. А далее уже читайте при зажженных свечах. Фортуна матушка шла, И семь атрушанов нашла. Атрушаны заж... зажигала слова великие, сказала, святой огонь благословила. Кто те слова знает и за ней повторяет, тот деньги себе в кошель получает. С первым Атрушаном деньга зарождается, со вторым Атрушаном удача силы набирается. С третьим Атрушаном деньги в, кошель, в кошеле моем собираются. Четвертым Атрушаном мои сундуки деньгами наполняются. С пятым отрушаны мои закрома от золота и серебра ломятся. Шестим, с шестым отрушаном удача ко мне. Прилепится, и день, деньги в меня вцепятся. Седьмым отрушаном сила денежная с удачей ко мне селится. И сказанное тот же час исполнится. Семь отрушанов святого огня. Пусть деньги немедленно ходят меня. Не я сказала, а фортуна приказала. Заклято. И еще раз. Фортуна матушка шла и семь матрушанов нашла.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 Четвертым Атрушаном мои сундуки деньгами наполняются. С пятым Атрушаном мои закрома от золота и серебра ломятся. С шестым Атрушаном удача ко мне прицепится, а деньги в меня вцепятся. С седьмым Атрушанам сила денежная с удачей ко мне селятся, и сказанное в тот же час исполнится. Тотчас же, извиняюсь, это не столь важно, в любом случае. Семь отрушанов святого огня. Пусть деньги немедленно ходят меня. Не я сказала, а фортуна приказала. И не спрашивайте, как у меня складно получается создавать ритуалы. Я сама не знаю. Они идут просто, вот прям идут и идут, и я просто записываю. Такое ощущение, что просто мою руку используют силы, чтобы через меня их записать и отдать вам. И более никак. Я не знаю, как у меня получается и почему так. Ну, во-первых, у меня есть некий такой стихотворный дар, и вы это знаете. Во-вторых, дано, не каждому человеку открывается это информационное поле, да, и человек не каждый может из этих пластов информации и всего вычитывать и брать себе вот это все. И в-третьих, не забывайте, что через меня вам передают те самые силы, которые управляют вселенной и нашими судьбами. Еще раз. Фортуна матушка шла и семь отрушанов нашла. Отрушаны зажигала, слова великие сказала. Святой огонь благословила. Кто те слова знает и за ней повторяет, то деньги себе в кошель получает. С первым матрушаном деньга зарождается. Со вторым матрушаном удача силы набирается. С третьим матрушаном деньги в кошель, в кошеле моем собираются. С четвертым матрушаном мои сундуки деньгами наполняются. С пятым матрушаном мои закрома от золота и серебра ломятся. С шестым матрушаном удача ко мне прилепится, а деньги в меня вцепятся. Седьмым матрушаном сила денежная с удачей ко мне селится. И сказанные тот Час же исполнится. Семь атрушанов святого огня. Пусть деньги немедля находят меня. Не я сказала, а фортуна приказала. Фортуна матушка шла. И семь атрушанов нашла. Атрушаны зажигала слова великие, сказала. Святой огонь благословила. Кто те слова знает и за ней повторяет, то деньги себе в кошель получает. С первым Атрушаном деньга зарождается, со вторым Атрушаном удача силы набирается. С третьим Атрушаном деньги в, каш... в кошеле моем собираются, с четвертым Атрушаном мои сундуки деньгами наполняются, с пятым Атрушаном мои закрома от золота и серебра ломятся, с шестым матрушаном удача ко мне прилепится, а деньги в меня вцепятся, с седьмым отрушаном сила денежная с удачей ко мне селится». И сказанный, тотчас же исполнится: семь от рушанов святого огня. Пусть деньги немедленно находят меня. Не я сказала, а фортуна приказала. Заклято. А потом ждете, пока вот чуть-чуть останется, скатали такой шарик и держите у себя или в кабинете, или в рабочее место увозите, оставляете. Вот идет поток, пошел, пошел денежный поток, потом чуть-чуть успокоилась, тут же отнесите, откупитесь и повторяйте снова, будет идти поток. Всем удачи, всех благ и побольше денег, потому что денег мало не бывает. Деньги всегда нужны, чтобы помочь другим в том числе. Нужно, чтобы у тебя были свои тоже. Ты же не можешь последние деньги взять и отдать кому-то. Не можешь, потому что несешь ответственность за семью, за родных, близких и так далее. А те, которые говорят последнюю рубаху отдам, они врут, ничего они не отдадут. Чем богаче человек, тем жаднее, к сожалению, это так. Так что будьте богатые, не будьте жадные, и все будет хорошо, всего хорошего.